всем привет вы на канале как заработать в интернете в сегодняшнем видео я буду проверять на платежеспособность данный фаст проекта про который я вот снимал видео буквально два дня назад здесь я если сейчас получу выплату я полностью здесь окуплюсь и даже уже заработаю так как у меня есть здесь партнеры которые также поверили данному фасту и вложили сюда деньги. Здесь окупаемость 5 дней. Если вы вдруг надумаете сюда заходить, вы должны осознавать все риски. Данный фаст проект, он может закрыться в любую минуту. Я вот здесь посмотрел на YouTube, в принципе, од вот, Здесь вот есть видеоролики, закупают рекламой. Также, если ниже опуститься, также есть видеоролики про данный фаст, также у них вот есть группа, точнее канал, там публикуют, люди общаются, вот здесь 1556 участников, люди там общаются, показывают выплаты, все платится, все круто, все работает. Чтобы здесь зарабатывать, если вы захотите зайти, вот можете посмотреть вот этот видеоролик, здесь я полностью все рассказал, как здесь пройти регистрацию и как начать зарабатывать. Итак, здесь мы приобретаем VIP, далее нам нужно выполнить задание. Я вот сейчас выполню задание, нажимаем вот на VIP, выберу себе вот два задания в фейсбуке далее нужно вернуться назад, нажать здесь вот теск, здесь вот перейти по ссылке. В принципе, мы перешли, нажимаю здесь вот submit окей, опять вот мы перешли по ссылке в Facebook. Нажимаем здесь Submit. окей, okay. Здесь у меня инвестиции 10 долларов. Заработок 2 доллара. Окупаемость 5 дней. Так вот перехожу на главную. Здесь вот у меня на балансе получается 9,5 долларов. Если мы сейчас их выведем, то я полностью здесь окупился, даже и заработал. Вот 9,5 долларов. Здесь мы выбираем кошелечек. Конфирм нажимаем здесь 9 и 5. И здесь нам нужно пароль для вывода денег вписать. И нажимаем кнопочку ⁇ Сагмент ⁇ Итак, все успешно. Вот мои все выводы средств. Вывел я здесь 2 доллара. Том вот 4 и вот сейчас 9,5 долларов. Сейчас я перейду на биржу Binance и посмотрим, пришли мне эти деньги, либо же не пришли. Так, друзья, видим, вот 9,5 долларов. Confirm, идет подтверждение, но они меня уже на кошельке. Данный хайп проект он платит. Кому он интересен, все ссылки в описании. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.